Я прочитал послание к евреям, восьмую главу, 10-11 стихи. А мы знаем Господа. Учимся ли мы у Христа, как написано? Иисус говорит, не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Учит ли нас Христос, или мы гоняемся за людьми, чтобы эти люди нас учили? Чем мы заняты на этой земле? Взыскали мы лица Господа, знаем ли мы Господа, как написано, что будет каждый знать от малого до великого, а мы знаем. Слышим ли мы голос нашего Господа, учимся ли мы от Него, или мы учимся у людей. Мы гоняемся за какими-то проповедниками и не хотим познавать Господа. Написал ли Господь Иисус на твоем сердце заповеди свои? Написал ли Бог то, что Он заповедал нам на твоем сердце? Или ты, Вадим, каким-то другим человеком? Написано, что все, Вадимы, Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Если ты не водим Духом Божьим, если Дух Святой не ведет тебя, а ты водишься каким-то человеком, то ты не являешься Детем Божьим. Ты обычный Человек, который учится у другого человека, но который так и не познал Господа. Познай Господа, найди Его и учись у Христа. И Иисус говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Научитесь от Меня, говорит Христос. Да благословит вас Господь наш Иисус.